Приветствую, уважаемые трейдеры! С вами я, Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре мы с вами посмотрим валютный рынок, будут свежие торговые идеи для вас по валютному рынку на предстоящую торговую неделю. Также посмотрим текущую картинку по моим предыдущим торговым рекомендациям, поэтому давайте начнем. Начнем с торговых идей, свежих торговых идей по валютному рынку для вас и, и индекс доллара. Ребят, по индексу доллара я считаю, что у нас еще не закончена шартовая тенденция, у нас еще тенденция в силе. Мы донабрали торговую позицию на прошлой торговой неделе, в принципе мы донабрали. Торговые позиции для дальнейшего движения в сторону тренда. Краткосрочная шартовая тенденция, среднесрочная шартовая тенденция по дикси, а также локальная формация, которая у нас сформировалась шартовая. Заходные шартовые проливы вниз, которые прошли 11, 12 и 13 апреля, после чего коррекционный рост до откатной зоны сопротивления 102%. 15. Остановка роста, значит, реакция на уровень остановки. Локальные шортовые такие были движения вниз, то есть шортовые перекрытия раз, последующая консолидация позиций позволили сформировать замечательную торговую картинку в шорт. То есть я считаю, что у нас сейчас уже присутствует самодостаточный торговый паттерн по дексе для того, чтобы дальше двигаться в сторону шортового тренда, поэтому моя торговая идея для вас – шорты по индексу доллара от откатной зоны сопротивления 102,1, с целью на пробитие минимумов текущего месяца и ниже. Тренд в силе – медведи давятся ну вниз, и это видно по а, закрытию пятницы и четверга на прошлой торговой неделе, поэтому шарты работаем в шорт, и цель я обозначила – это обновление минимумов апреля и ниже. Евро. Ребят, по евро-доллару следующая торговая идея для вас. По данной валютной паре я считаю, что у нас сформировался отличный торговый паттерн на покупочку. Почему? Потому что не только локальная лонговая формация, но и тенденция, которая у нас сформировалась за последние, да уже полтора торговых месяца по евро позволяет определять дальнейшие лонги по данной валютной паре. В закрытом канале у меня висит покупка по евро-доллару. Висит как среднесрочно, так и э, еще добрали торговую позицию по евро на этой локальной консолидации. То есть я считаю, что евро у нас готово, готово уже двигаться на север, готово обновлять максимум текущего месяца. Почему? Да потому что формация лонговая присутствует, формация, которая состоит из защитных импульсов 11, 12, 13 апреля, после чего коррекционное снижение до откатной зоны поддержки 1,0920 – Локальная реакция наверх, локальная реакция с последующей консолидацией позиции позволяют определить лонги по евро-доллару. Поэтому открываем покупки выше откатной зоны 1.09.20 с целью на обновление максимумов текущего месяца и выше. Ребят, один нюанс хочу сказать, это то, что у нас, у нас в принципе... Евро-доллар, это, в принципе, как и дикси, находятся на своих пиках, То есть вы должны понимать, что э, эти сделки э, уже немножечко, немножечко значит, ослаблены тем, что они находятся на своих пиках, но, тем не менее, тренд в силе, тем не менее, я не вижу э, какой там значит картинки, которая бы указывала на отмену основного трендового сценария по этим инструментам, поэтому вы должны это учитывать, вы должны это учитывать в своей торговле, но четко понимать, что в сторону тенденции, в сторону тенденции рекомендую открывать сделочки, рекомендую продолжать работать в сторону трендов евро-доллар на покупку, индекс доллара на продажу. И давайте еще посмотрим доллар-франк, на самом деле тоже интересная картинка по данному инструменту у нас сформировалась, Уверенная шартовая тенденция, ребят, уверенная шартовая тенденция, на которой мне удалось неплохо заработать, если вы смотрели мои предыдущие обзоры, я еще ранее да, рекомендовала шарить доллар-франк, да, в принципе, так же, как и покупать евро-доллар, то есть мы с вами уже неплохо заработали на этих сделочках, но, тем не менее, текущая картинка у нас не меняется, доллар-франк. Продолжает смотреться на снижение ниже откатного уровня сопротивления 0,8995-0,90, фактически круглый уровень сопротивления, возле которого у нас произошла остановка коррекционного роста в рамках пролива вниз защитных. Защитные импульсы от 11, 12 и 13 апреля по USDCIF. Защитные импульсы. Откатная зона. Сформированы реакция на данную откатную зону. Есть соответствующая шартовая комбинация, поэтому я рекомендую открывать продажи по доллар-франку от откатной зоны сопротивления, которую я обозначила, либо секущих, либо еще какой-то у нас донабор торговой позиции будет в рамках Движение вниз, которое мы с вами видели в четверг, 20 апреля, тем не менее, тем не менее, шарты в тренде, шарты в силе, и я думаю, что будем обновлять минимум от текущего месяца по доллар-франку и дальше снижаться, поэтому только продажи, пока только продажи, ребят. По валютному рынку рекомендую работать в сторону тенденции. Если у нас будут какие-то корректировки э, по этим инструментам, обязательно э, это напишу в закрытом канале. То есть, в принципе, идея какая? Мы с вами работаем по тренду, э, по тренду от локальных формаций, от локальных торговых паттернов. Я напомню, что я анализирую рынок и торгую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребят, кому интересно… Э, Значит, вы можете э, подписаться э, на мой закрытый телеграм-канал Випария Кухта да, и получать от меня хорошие торговые идеи с сопровождением, э, с уровнями стопов, куда нужно выставлять стоп-лоссы и так дальше. То есть полностью э, сопровождаю торговую позицию от начала и до завершения. То есть э, говорю, как нужно фиксировать сделочки, где нужно фиксировать, как частично фиксировать. То есть я использую э, частичный метод фиксации прибыли, и, в принципе, подписчики в моем закрытом канале видят, видят мою работу в этом направлении по как в торговых сигналах, так и по сопровождению сделочек. Также напомню, что я провожу курсы обучения по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, ребят, кому интересно, можете записываться на мои курсы обучения. Курсы индивидуальные, 8 занятий онлайн, но этим не ограничивается работа со мной. То есть мы с вами еще полгода работаем, работаем до результата, потому что я считаю, что 8 занятий недостаточно для того, чтобы полностью попрактиковаться, полностью реализовать все на практике, всю теорию, которую мы с вами будем изучать, поэтому только практика, практика на протяжении полгода, помощь от меня, наставничество от меня, и таким образом вы получаете хорошие знания и уже, соответственно, используйте их на практике и а, сами можете видеть а, результат. А, также напомню о том, что вы можете подписаться на мой открытый а, телеграм-канал Мария Кухта-Трейдер. Не забывайте подписываться. А, ребят, по поводу а, значит, моих а, а, промежуточных результатов по моим торговым сигналам, а, в открытом телеграм-канале я вчера продублировала итоги а, текущие. Вы можете посмотреть все. Значит, Мария Кухта трейдер, промежуточный результат по моим торговым рекомендациям в закрытом канале ВИП Мария Кухта, сделки по Форекс, которые у меня были на прошлой торговой неделе, металлы, фондовые индексы, крипта, посмотрите, по крипте на самом деле замечательные у меня были профиты, замечательная прибыль получилась, значит, по крипторынку, по крипте. Отлично, зафиксировала частично покупки, некоторые инструменты полностью зафиксировал То есть вы здесь уже можете сами посмотреть, как я работала в вип-канале по крипторынку. И также среднесрочные сигналы. Я напомню, что у меня еще висит покупка по фондовому индексу S ⁇ P 500. Смотрите, 40% процентов позиций в рынке, 100% без убытки удерживаем лонг, евро, доллар, ребят, тоже. А висит еще... 40% процентов позиции на покупочку, и в принципе, золото и биткоин значит, биткоин уже закрыт по безубытку, оставшийся часть, то есть 50% процентов позиции зафиксировала, оставшаяся часть позиции закрыта по безубытку, и золото еще пока в рынке удерживаем покупочку. То есть это результаты по моим среднесрочным торговым сигналам в закрытом канале, если желаете также получать торговые рекомендации от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал Мария Кухта. Так, значит, еще хотела сказать несколько слов о моих предыдущих прогнозах, ребят. Значит, по крипте я уже сказала, что в закрытом канале были, были торговые рекомендации, были торговые идеи, некоторые из них замечательно удалось зафиксировать на максимумах, некоторые из них значит частично зафиксированы в профит и частично закрыты по безубытку и некоторые, по-моему, два сигнала закрыты по стоп лосс. тоже все можете посмотреть здесь, то есть я продублировала продублировала в открытый телеграм канал Мария Кухта, Трейдер Посмотрите, если интересно. по фондовым индексам, по фондовым индексам в прошлый раз рекомендовала открывать покупки по S&P 500 и по NASDAQ давайте посмотрим S&P на самом деле еще во вторник немножечко вырос, то есть в принципе Локально мы здесь себя немножко отработали, но тем не менее: тем не менее, что SP, что NASDAQ сейчас находятся э, на, э, на этапе консолидации. Пока сказать сложно, будет ли у нас продолжение тенденции, или же у нас произойдет. Какая-то альтернатива, то есть увидим либо более глубокую коррекцию, либо какие-то перекрывающие импульсы вниз и последующие шарты увидим по фондовым индексам. Поэтому сейчас не буду затрагивать фондовый индекс, сейчас пропустим сегодня эти инструменты. Тем не менее, покупки прошлые тебя локально отработали, как по S&P, так и по NASDAQ, но видите, еще ушли на давление вниз. Что будет дальше? Да посмотрим, пока еще рано судить. Индекс S&P немножко в давлении вниз, но тем не менее у нас есть импульсное движение наверху 13 апреля, и у нас есть лонговая тенденция. Кстати говоря, S&P в закрытом канале я удерживаю покупки среднесрочно, еще с 24 марта здесь открывала покупки. Значит, по фондам индекса S&P 500, если смотрите, у нас 40% позиций еще висит в рынке. А NASDAQ. NASDAQ, значит… Чуть на более глубокую коррекцию ушел, но, тем не менее, вторник тоже показал а, новый такой а, локальный максимум, достигнув при этом сопротивление 13200. Что будет дальше? Ну, у нас по носдак есть поддержка 12900. Пока, пока ситуация для меня не торговая, пока жду больше информации на графике. То есть, когда будет уже более видна картинка, соответствующую информацию я напишу в закрытом канале, а, возможно, еще продублирую в открытый телеграм-канал «Мария Кухтотрейдер» потом ребята, подписывайтесь и узнавайте актуальную информацию от меня по фондовым индексам и, в принципе, по другим инструментам, по другим рынкам, если будут какие-то интересные моменты, интересные апдейты. Также обращу ваше внимание на эти, значит, эти рынки и эти инструменты. Uh, так, я еще по поводу среднесрочных сделочек скажу два слова, значит в закрытом канале еще удерживаем покупку по S&P, удерживаем uh, покупочку по S&P 500 значит 24 марта открывала покупку и сейчас продолжаю удерживать. Если интересно вся подробная картинка, посмотрите мой предыдущий обзор, который в прошлую субботу записала, то есть на моем YouTube канале все есть. Там я довольно подробно, значит здесь торговые идеи S&P, Nasdaq, Entcrypto. Там довольно подробно я рассказала и показала с вип-канала, где я открывала покупки среднесрочные, где значит частично фиксировались То все, все это показывала публично поэтому кому интересно посмотрите вот это видео и сами увидите сами увидите мою работу как в закрытом канале так и публично мои торговые рекомендации которые я также давала в моих предыдущих видео обзорах и хочу еще сказать в двух словах апдейт по Австралийцу, новозеландцу, ребят, также было видео на моем, на моем YouTube-канале, вышла торговая среднесрочная идеи по австралийскому доллару и по новозеландскому доллару на покупку. В двух словах хотела бы сказать апдейты по этим инструментам. Значит так, ребят, новозеландский доллар локально еще ходит вниз, то есть мы пока локально в давлении. Я считаю, что текущая картинка какова? Мы... Пока не значит, показали отмена лонгового сценария, но, но у нас есть локальное давление вниз. Поэтому пока вне рынка, пока нужно еще подождать перекрыть наверх. Будет перекрытие, будет от меня соответствующая информация. Ждите, если это произойдет, обязательно напишу не только в закрытом канале, но и в открытом канале. Мария Кухтутрейдер в Телеграме. А, так, альтернатива. Смотрите, если мы будем пробивать минимумы защитного импульса от 10 и 13 марта эти движения наверх, которые у нас произошли, значит, заходные, заходные, лонговые движения по NSDUS, если будем пробивать минимумы этого импульса. Таким образом, у нас произойдет отмена лонгового сценария, и дальше мы увидим снижение по новозеландскому доллару. Поэтому пока отмена лонгового сценария не произошло, пока все в силе, но нужно обязательно перекрывать давление. Жду перекрытия давления, и тогда можно будет уже дальше продолжать работать на покупку. Альтернативу тоже озвучила. Австралийский доллар. Австралийский доллар, на самом деле, здесь ситуация чуть получше. Ситуация, в принципе, лонговая ситуация. А, на самом деле находится на этапе консолидации позиции в рамках движения защитного 12 и 13 апреля. Защитные лонговые движения, которое произошло по USD, да, последующая реакция на откатную поддержку 0,6695. Откатная зона поддержки, здесь мы проконсолидировались, но немножечко еще находимся под локальным давлением. Тем не менее, если сравнить с NZDUSD, да, то здесь у нас картиночка гораздо получше, гораздо получше мы удерживаем поддержки по австралийцу, нижняя поддержка это у нас 0,6650, здесь мы ее даже уже не тестировали, То есть сейчас мы остановились возле поддержки 0,6695 и сейчас Происходит локальный тест этого ценового уровня поддержки. Что, что будет дальше, если будет реакция наверх, я ожидаю и это, я ожидаю реакцию наверх от данной текущей поддержки. В таком случае произойдет дальнейший рост, произойдет дальнейшее движение на север, то, что я и ожидала. И тогда среднесрочные перспективы у нас подтвердятся, и дальше можно будет работать в лонге, сопровождать лонговую позицию, в том числе и открывать дальнейшие покупки от локальных формаций в сторону и этого роста. Сейчас, сейчас ланги в силе, по австралийцу лонги в силе, ребят, но вот давление, которое произошло в пятницу, немножечко, немножечко смущает. Желательно его перекрыть, и тогда уже будем дальше двигаться на север. Пока мы находимся в рамках вот этого движения наверх, до тех пор, рассматриваем покупки от текущего паттерна. Если будем уходить пониже, если будем достигать поддержки 0,6650, отмена лонгового сценария не произойдет, потому что мы еще будем находиться в рамках вот этого двухвазного импульсного роста, заходного двухвазного импульсного роста, но тем не менее уже ситуация будет посложнее, потому что нужно будет локальную информацию здесь искать на покупку. Поэтому давайте подытожим, пока по австралийцу у нас ланги в силе, немножечко сложновата ситуация в силу того, что длительная комбинация, длительная консолидация позиций, и это бывает, очень часто такое бывает на графике, но на самом деле валютный рынок в последнее время больше, скажем так, трендово отрабатывает какие-то идеи. Какие-то движения, да, даже краткосрочные движения. В принципе, валютный рынок значит, предпочтительно отрабатывает трендово. Но, тем не менее, вот если посмотреть на Австралию, и новозеландец, то здесь мы запылились уже полтора месяца, запылились в небольшом ценовом диапазоне и никак не можем с него вырваться. Но, как я уже сказала, как я уже сказала, я все-таки прогнозирую, прогнозирую среднесрочный рост по Австралии, Я думаю, что очень скоро это произойдет, если, если мы сможем удержаться выше поддержки 0.6650. В таком случае локальная формация будет действовать как локальный лонговый паттерн, и дальше будем двигаться на север. Так, значит, апдейты озвучила и по Австралии, и по Новозеландцу. Ребят, следите за моими следующими обзорами, обязательно буду делать свежие, свежие значит, информационные апдейты по как этим инструментам, так и по другим инструментам, так и по сегодняшним торговым идеям на продажу по дикси и по доллар-франку и на покупку по евро-доллару. Все будет на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер», свежие видеообзоры, свежий анализ рынка, следите и узнавайте хорошие торговые рекомендации, актуальные, свежие для вас. Если они будут, обязательно буду записывать обзоры и озвучивать свое мнение по рынку. Если желаете получать больше торговых идей, закрытый канал Мария Кухта», подписывайтесь и будете получать от меня не только торговые рекомендации, но и ценовые уровни стопов и последующее сопровождение всех моих торговых позиций. Ребят, у меня на сегодня все, если вам понравился сегодняшний обзор, не забывайте поставить лайк, спасибо за то, что посмотрели, жду от вас реакции, жду от вас фидбэка, спасибо за ваши предыдущие вопросы, комментарии, жду свежих вопросов, свежих комментариев, буду благодарна за ваши отзывы, всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.